У нас садово-огородный сезон начался, и самое важное сохранить свое здоровье, а не надорваться, как это обычно делают. И вот, например, с нашими родителями у нас есть такая тоже проблема. Критерии остановки в работе, когда уже лопата или грабли в руках не держатся, руки уже роняют их. Пожалуйста, не доводите себя до такого состояния. Как нам нужно сохранить свое здоровье, как мы должны работать именно со спиной, у кого особенно проблемная спина. Если, ну. Кому вы удобно таким образом работать, то есть стойка должна быть чуть ниже, кто занимался единоборствами, это понимает. Колени чуть просажены, спина должна быть поясницей прогнутой. И лопатки, отведенные назад. И когда вы работаете, движения, они вот они идут. И немножко это некрасиво, как будто вы вот таким образом передвигаетесь. Но на самом деле таким образом ваша спина не утомляется. И делаете вы не вот так вот, как все делают. Вот этого делать нельзя. Таким образом вы травмируете спину вашу. Если она уже смещены позвонки, это создает определенные болевые синдромы, впоследствии и боли. Здесь развернемся другой стороной. То же самое, если одна рука у меня устала, поясница прогнутая, на одну ногу чуть-чуть опор сделали, и опять вот оно движение. Лопатки, смотрите сюда. Лопатки с спиной повернулись. Лопатки сведенные, вот оно движение, и вот оно движение. Чуть-чуть зад отставлен, чуть-чуть назад. Поясница прогнута, лопатки лопатки сведенные. И вот оно движение. Вот такое движение идет. Дальше, мне нужно убрать мусор. Я не вот так нагибаюсь, как это все делают. Этого делать нельзя ни в коем случае. Прогнулись. Спина, видите, прогнутая задницу отставили назад, собрали, убрали, приблизительно так, а лучше это сделать, если мусор тяжелый, если его много, лучше это сделать с одного колена, вот таким образом, в связи с этим каждый, каждый садовод должен иметь наколенники, они у меня, ну у меня военные спецназовские вот такие, они есть и попроще, в любом магазине для спецодежды, для военных, для строителей они есть. Найдите, есть подешевле, и они такие подлиннее чуть-чуть. Это наколенники для сварщиков обычно используются. Приобретите их, они чуть-чуть помягче, не такие жесткие, не такие пластиковые. И они более результативные. И покупайте тоже на, на локотники. Потому что, объясняю, когда мы начинаем работать, например, вот мне нужно с сорняками поработать, да? То есть вот я встал на колени, то есть я встаю опять же и вот так вот поднимаюсь, нагрузку давая на спину. А я одним коленом. Раз. Рукой оперся. Два. И уже вот таким образом смотрю, работаю с сорняками. Дальше. Хочу передвигаться. Если у меня рука утомляется, одной рукой делать. Есть еще один способ. Через табуреточку. Сейчас покажу. Ставим табуреточку. Может быть, даже положите что-то мягенькое на нее. Соответственно, мне нужно поработать. Каким образом мы это делаем? Я встаю на колени. Таким образом мы снимаем нагрузку нагрузку с тела своего. Встаю на колени, ложусь на табуретку. Женщинам, у кого живот и грудь объемная, это тяжеловато вначале будет сделать, но можно приспособиться чтобы редко чтобы было конечно пониже чем у меня и вот таким образом я могу достаточно долго работать не нагружая руку если бывает болезнь в плечах следующее работа с лопатой то же самое один в один как с граблями. чуть-чуть выпущена спина ни в коем случае вот так вот как все привыкли Вытаскивать нельзя. Ни в коем случае так вытаскивать нельзя. Прогнулся. Лопатки сведенные. Взял. Кинул. Вот приблизительно так. Это как вот в армии учатся. С другой стороны показываю, как это выглядит. Сведенные. Прогнул поясницу. Взял. Кинул. Копаем. Раз. Копнули. Взяли, кинули. Движение рукой. Кинули. Ни в коем случае не вот так вот, как все делают. Вот этого нельзя делать. Вытащите себе позвонки. Если они у вас чуть-чуть вылезли здесь, в поясничном отделе, то есть лордоза или прогибы нет в поясничном отделе, неминуемо вы будете чувствовать и болевые синдромы какие-то, будет спазм и так далее. Но вот у меня газон, мне необходимо его аэрацию провести. То есть, опять же, я не вот таким вот образом хожу, делаю эти движения, а, опять же, я прогнулся, чуть-чуть утопил и продавливаю его. Делаю, если не получилось, значит, опять же, я прогнулся и делаю таким образом. Показываю с другой стороны. То же самое, если вы правша или левша, да? То есть... Кому как удобно, у кого какая рука. Вы всегда работаете за счет ног. Чтобы ноги работали. У нас проблема у всех. Ноги нерабочие, колени. И вот таким образом. Да, это выглядит. Вы думаете, что там соседи или кто-то будет на вас как-то смотреть. Вы знаете, ваше здоровье гораздо важнее, чем мнение соседей. К сожалению, у нас на бурсоветском пространстве еще пока очень важно мнение соседей. Это в Азии особенно, это тоже развито. Мнение людей со стороны Но поверьте, чем Вы здоровее Тем больше зависти у ваших соседей Следующее Подметаем Никаких вот таких движений не делаем Опять же, система одна Прогнутая стена, И движение вот С другой стороны показываю Прогиб спины, сведенные лопатки. Вот это самое главное правило при поднятии любого груза. Теперь живой пример, как мы это делаем. Вот у меня цветок лаванды, здесь горшок полный, загружен. Это около, наверное, 20 килограмм веса. Как я его буду поднимать? Вот живой пример. Я не буду тянуть ни в коем случае вот так вот. Это все, до свидания. Я сразу становлюсь опять пациентом моего коллеги Игоря Александровича. Нет. Я не хочу это повторно, я хочу, чтобы это было, сохранилось у меня раз и навсегда. Просто проблема такая основная бывает у наших пациентов. Болел у тебя 10-20 лет, мы ему расставили позвонки, вставили их на свои места, боль закончилась, и все. Он думает это на всю, на всю жизнь. Если вы это не сохраните, наша работа, опять повторюсь, это 30% деятельности, 70% зависит от вас. Вернемся к грузов. Мне нужно поднять так. Ну, просто я его взять не могу. да, Вот они, правила штанги какие, да, Штаны чуть-чуть подзасучил. Не получается взять у меня его. Как я вам сказал, это делается с колен. Колено встало одно. Попробовали. Ближе к груди. Опять тяжело, не могу взять. Опять тяжело. Мне нужно его оторвать от земли. Очень тяжелый. Больше, наверное, даже 20 килограмм. Наклонил, то есть мы ищем точку опоры, как его взять. Наклонил, вот я подлез рукой, здесь получилось. Второй рукой я его взял, обнял так. Опять же, если я сейчас буду его дергать даже в этом положении, с округлой спиной, все, до свидания. Поясница у меня опять сместится. Прогнул максимально. Ноги, видите, тут мне уже смотрю, ага, мешает. То есть каждое поднятие груза не торопитесь. Полторы минуты не сыграет роли. Поищите положение. Ага, вот, я нашел место. Груди прижал. Вообще легко взял. Одной рукой. Раз. Ногой. Два. Встал. Отнес куда мне нужно. Принес его на это место, куда мне нужно поставить. Вот в таком виде. То же самое, если, например, вы ребенка таскаете. Вот тоже любит. Родители старшие, внуки приезжают. Внука раз возьмут на руки. И надрывается. Вот оно положение. Взяли только вот таким образом, пожалуйста, лопатки сведенные опять, же. смотрите сюда. Теперь я его хочу поставить. Вторая проблема, мне нужно его поставить то же самое, аккуратненько на колено, на другое колено и с прокаткой спиной тихонечку спускаем, спускаем, спускаем, поставили. Все. Ни грамма нагрузки на спины, никакой нагрузки на мышцы спины. То есть у меня работают вертикально позвоночник, амортизирует все так, как надо. Дальше я его не толкаю, а я его потихонечку выбираю уроки физики, которые у нас были да, в школе. Вспоминаем 8 класс, 9 класс. И вот переставим. Приблизительно так. Остаться здоровым, продлить свое долголетие на самом деле не так сложно. Просто необходимо выполнять определенные биомеханические действия, которые заложены в нашей анатомии. Но, к сожалению, у нас с детства никто этому не учит. Пожалуйста, научитесь сами научите, и научите своих детей правильно работать. Но прежде всего вы должны научиться сами это делать. Как только вы научитесь сами, дети сами начнут вас копировать. Дети, внуки. Пожалуйста, применяйте это ради Бога. Не становитесь нашими пациентами, не нужно этого. нас и так людей в избытке. Пожалуйста, будьте здоровее. Удачи всем.